Йоу-йоу-йоу, друзья, с вами как всегда я, Старичок Техшоу. Советую налить себе пивка, ибо сегодня по-настоящему мужской выпуск. Техшоу покажет вам мега-крутую подборку инструментов с Экспресс. это еще не все. У меня для вас офигенная новость. Для своих замечательных подписчиков Техшоу разыгрывает бомбезный набор отверток. Какие условия? Смотри до конца и все узнаешь. А мы погнали! думаю первым товаром для разогрева будет зажим для сбора мусора я уверен что каждый любит чистоту и регулярно убирается в доме или же на улице этот замечательный зажим для мусора облегчит и главное ускорит работу длина зажима составляет 83 сантиметра из-за такой длины вам не придется каждый раз сгибаться ваш позвоночник скажет вам спасибо выполнен зажим из нержавеющей прочной стали ручка очень удобна. качество материалов как ни странно на высоте с уверенностью могу порекомендовать Давать этот товар ох уж эти технологии в каждой стране они развиваются по-разному только вспомните эту боль заказали вы что-то из китая и вам пришлось эту вещь разобрать но посмотрев на фигуру болта или гайки вы максимум сможете почесать голову и удивиться лично я не понимаю зачем делать столько различных типов шляпок но эту проблему легко решит современный набор отверток в наборе вас ждет 50 разных типов бит и два удлинителя для отвертки Думаю, всем мужикам знакома такая ситуация, когда пытаешься закрутить гайку или болт, но не получается из-за наружных заусенцев на резьбе. Убрать их вам поможет насадка для шуруповерта или дрели, она на раз-два уберет эти заусенцы. Выполнена эта насадка из высококачественной стали. Есть три цвета на выбор – золотой, черный, серый. Также эту насадку можно использовать для снятия фаски данный товар поможет украсить экстерьер сада форма для садовой дорожки даст возможность идеально ровно и красиво уложить дорожку форма отличается прочностью и долгим сроком службы она изготовлена из плотного но эластичного пластика который поддается сгибанию не растрескивается хорошо переносит изменения температуры это оптимальный способ обустроить пространство любой любой площади и конфигурации причем значительно дешевле чем покупка и тротуарной плитки не придется тратить время чтобы найти Подходящая по форме и цвету плитку, гораздо проще приобрести дешевые и доступные материалы, собственно, ручно заняться созданием тропинки для оформления сада вспомните сколько раз что-то падало за диван или в труднодоступное место и вам приходилось корячиться чтобы достать эту вещь в этой телескопической палке на конце есть магнит а также фонарик что даст возможность с легкостью достать металлическую вещь из недоступных мест длина этой чудо палки 19 сантиметров исполнена из нержавеющей стали и с приятной на ощупь пластиковой ручкой в комплекте также идут три батарейки я уже себе такую заказал вот с нетерпением жду посылку далее идет аэрограф это приспособление для нанесения жидкого материала путем пневматического распыления Внешний аэрограф очень напоминает авторучку сверху и сбоку и снизу прикреплена небольшая емкость для красок куда под давлением подается воздух она используется для аэрографии очень красивый процесс между прочим рекомендую заказать его себе и попробовать нарисовать что-то я уверен вам понравится лично у меня его забрали с рук но ну, очень понравился а вот этот товар избавил меня от любимой фразы жены «Почему нож тупой? В этом доме есть мужик или нет?» Ставь лайк, если также слышишь от супруги или мамы эту фразу. Точилка для бормашины, она поможет вам на раз-два заточить нож или ножницы. И главное, очень качественно. Изготовлена эта точилка из крепкого пластика, длина насадки 6 см. В комплекте также идут две насадки. Эта точилка должна быть у всех дома. Складной стол. Он отлично подойдет для разных типов работ, хотя и создан для деревообработки. На нем есть два зажима и место для крепления держателей. Все зажимы прорезиненные, что не даст дереву поцарапаться. Этот стол выполнен в черном цвете с оранжевыми вставками. Очень красиво смотрится. Также он очень крепкий. Высота этого стола 787 мм. Весит он 11 кг. Если у вас есть два таких столика, их можно скрепить вместе и получить один большой стол. Точилка для сверл «Титаниум универсальная». Это точилка, которая предназначена для того, чтобы выравнивать кромки сверл диаметром от 2 мм до 12,5 мм. Также вы сможете затачивать не только сверла, но и ножи, ножницы и зубила. Пользоваться точилкой очень просто. На патрон электродрели надевается пластиковая насадка точилки. Далее необходимо включить дрель, которая приведет в движение круг для заточки из абразивного камня. Точилка затачивает сверло под правильным углом, предусмотрено 3 паза различного диаметра для фиксирования сверил точилка очень пригодится для домашнего использования когда дорогой станок покупать нецелесообразно который намного облегчит вам ремонт вашего автомобиля. Пневматическая трещотка, оборудованная для работы с разными крепежами. Она применяется при ремонте машин. Работает трещотка от компрессора. Сжатый воздух подается через фильтр очистки воздуха к пневмотрещотке и приводит ее к действию. Однажды заменив обычную трещотку на пневматическую, уже никогда не захочется возвращаться к откручиванию гаек вручную. Работа с резьбовыми соединениями проходит в разы быстрее, а рутинная работа пропадает и вовсе. Гравер. Используется он при работе с такими материалами, как сталь, стекла, керамика, камень, дерево и другие. Данный тип электроинструмента может применяться как в быту, так и на производстве. Мощность этой крошки 130 Вт. Скорость колеблется от 8000 до 30 тысяч оборотов в минуту. Регулировать скорость можно с помощью пяти различных скоростей. В наборе идут запчасти и куча различных насадок. Этот товар действительно очень практичен. Это насадка для шуруповерта. Она может как и сверлить, так и используется как простая отвертка. В комплекте идут разные биты. С помощью этой насадки вы ускорите свою работу. Если вам нужна другая бита, вы можете просто прокрутить насадку и вуаля, у вас другая бита. Очень интересный и полезный товар. Рекомендую. Электронный угломер является точным измерительным прибором, который достаточно просто в использовании. Длина его базовой поверхности составляет 41 сантиметр. Этот угломер имеет небольшой вес, поэтому вы не устанете во время работы. Питается от двух батареек типа АА. Они идут в комплекте. Он будет полезен при проведении строительных, ремонтных, столярных и отделочных работ. Качественный и точный товар пригодится в хозяйстве. Пожалуй, закажу себе также. В следующей очереди идет многофункциональный станок 8 в 1. Это очень необычный товар, но тем, который в теме будет очень полезен. Батя увидел его и сразу загорелись глаза. Думаю, я нашел ему подарок на день рождения. Приходит этот станок полностью разобранным. Перед работой вам предстоит несложная задача, нужно собрать станок. В комплекте есть куча насадок, отверток и также китайцы позаботились о нас и положили защитные очки. Рекомендую. Данный товар уже есть у меня. Честно, когда покупал, думал, что это бесполезная вещь, и она будет пылиться у меня на полке. Но нет, я был не прав Пользуюсь очень часто, а покупки не пожалел. Лазерный дальномер прибор для измерения расстояний с применением лазерного луча. Несложный в использовании. Дальность измерения до 120 метров. Питается от двух батареек типа АА, которые идут в комплекте, также как и чехол уху uh -huh, а вот еще интересная вещь ну очень Наверное, себе закажу это эндоскоп ты не знаешь что такое эндоскоп тогда я объясню предельно просто Это камера в виде трубки с помощью которой можно залезть в недоступное глазу место в общем очень крутая вещь длина кабеля до двух метров эндоскоп можно подключить как и к телефону так и к ноутбуку на конце есть мягкая лет подсветка что дает возможность все разглядеть у вас была ситуация, когда нет подходящего ключа или головки? Эта универсальная головка поможет вам в любой ситуации. Она даст вам возможность демонтировать различные формы гаек, винтов, крюка. Мега полезная вещь. Все мои друзья уже заказали такую, и все очень довольны. Только положительные отзывы. Сделана она из высококачественной стали. В комплекте также идет трещотка. Технологии шагнули вперед, давай не будем отставать. В этом нам поможет 3D-принтер. Преимущество этого 3D-принтера имеет повышенную прочность конструкции, изготовленность твердого металла, портативный, хороший дизайн и, главное, сравнительно небольшая цена. Наверное, закажу. Надеюсь, моя жена поймет и не попрет из дома. Так, ну настало время для конкурса, в котором вы сможете выиграть набор отверток. Для участия тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. И в следующем видео мы рандомно определим победителя. Так, ну а в предыдущем конкурсе победил Денис Гайворонский. Поздравляю, напиши мне в ВК. Покедова, друзья!